за неиспользованный отпуск. Заходим в меню зарплаты и кадры». Интересует нас кадровый учет. Увольнение. Создаем новый документ. Выбираем «Сотрудника». Сухарева Ольга. Дата увольнения. Естественно, сотрудники у нас не увольняются прямо в конец месяца, чтобы вам было удобно считать, они а увольняются, когда им вздумается, или там их руководство увольняет. И то, что бухгалтеру удобнее считать, что сотрудник отработал полный месяц, это никого и не интересует. Поэтому мы поставим дату увольнения Сухаревой Ольги 4 апреля. Вот, получается, она два дня в апреле отработала и уволилась обязательно нужно выбрать статью Трудового кодекса. Показать все. И здесь различные варианты. Мы выберем вариант пункт 1, часть 1, статья 77, Соглашение сторон. Такой самый распространенный вариант выберем. Основание. «Заявление сотрудника». «Провести». А, «Приказ» печатаем. «Напечатали приказ». Закрываем этот документ. А теперь нам то, что приказ мы создали, это только пола работы. Нам теперь необходимо ее рассчитать. Рассчитать нужно как? Во-первых, нам нужно начислить два дня за апрель отработанных ей заработную плату и начислить компенсацию за неиспользованный отпуск. Заходим в документы зарплаты и кадры, все начисления, делаем документ новый, создать начисление зарплаты. Месяц ставим апрель. Дату ставим 4 апреля по дате увольнения. Давайте сейчас нажмем на кнопку заполнить. Программа нам заполнит всем списком. Так, она здесь не видит, да? Она ей ставит 21 день. Давайте зайдем в приказ. Посмотрим, что там с приказом. Увольнение. Четвертого. Так, вот в приказе. Все правильно. Программа ставит в приказе. Я здесь э, допустила ошибку. Дата увольнения поставила четвертая. То есть здесь дата документа четвертая. А дата увольнения внутри документа стоит совершенно не та. Поэтому программа и считает нам так. Поправляем здесь, вот если допустили то точно такую же ошибку, исправляем в приказе дату увольнения, чтобы дата документа самого в программе и дата увольнения должны быть совершенно идентичны. Провести закрыть. Возвращаемся в документ начисления зарплаты. Давайте еще раз заполнить. Должен произойти пересчет. Пересчет произошел. Два рабочих дня. Она отработала. Удаляем из этого документа других сотрудников. И теперь нам необходимо начислить ей компенсацию за неиспользованный отпуск. Давайте сначала с вами добавим новую строчку «Добавить». Компенсацию за неиспользованный отпуск вам придется начислять вручную. Программа это не это не программа зарплаты управления персоналом, это просто программа бухгалтерской.